Привет друзья, с вами дядька Тиманоид на канале Земля Наша Сегодня непростая задача Записать видосик по дороге а По дороге в магазин Хотелось бы, чтобы не только мою руку Или пузо было видно на лицо ну, Ладно, что за, как запишется Хорошо, у меня коробка автомат а, Я до этого Чрезвычайно редко высказывался О политике Не только В ютубе, но вообще в соцсетях Пытаюсь эту тему не затрагивать, по причине того, что не потому, что у меня нету а, своих каких-то политических взглядов, и меня это просто фиолетово, нет просто не, не считал никогда нужным высказываться, потому что интернет такое место, где можно притянуть со всех себе всех придурков со всех темных заколок интернета и получить удовольствие а собственно ну, смысл этой затеи тоже непонятен воспитать кого-то обратить в свою веру просто размяться пообщаться нет у меня таких Потребностей И поэтому Я как-то воздерживался От того, чтобы Лезть в политику Но тут политика влезла ко мне И Началось с того, что я еще Зимой купил билеты В Тбилиси Два года назад ездили в отпуск, первый раз в Грузии были, нам очень понравилось Ну и вчера, вчера уже ночью, обнаружил, что там происходит нечто ну, Что я думаю по этому поводу, ну, во-первых, это разочарование страшное для меня лично и моей семьи, потому что мы рассчитывали на этот отпуск, нам надо отдохнуть и сейчас есть трудности с финансами, и как бы это хороший ну, эквивалент там по поездки какую-нибудь европейскую страну, там в общем все на уровне. Да, я хочу сказать по, э, За прошлогодней поездки Нам Все понравилось Выше наших ожиданий Не было никаких у нас э, че, о, о, Опасались мы э, Каких-то Косых взглядов Или Высказываний в нашу сторону какого-нибудь вредительства. Но ничего этого не было. Нас не, не притесняли по национальному стране по нашему гражданству. И грузины... Ну, все пишут в интернете единодушно, что грузины — это такой радушный народ, приветливый. Полностью как бы поддерживаю это мнение, и тут вот я обнаружил э, позавчера вот страшное раз разочарование, что Майдаун добрался и до Тбилиси, причем э, я понял, что есть у грузины отрицательная черта по отношению даже к тем же украинцам, что они перестают себя контролировать. Вот явно было какой-то фальшивый предлог, и в результате там огромная толпа начала бесноваться. И подкинутый лозунг, что значит провокация России как бы во всем виновата Россия пошел на ура, ну, то есть, э, ведь все же на, на камерах было видно и понятно, да, что, причем тут Россия. Это вообще вот э, настолько грузины сами себе изменили, вот э, это их кавказское гостеприимство, радущие и это национальный бренд И тут Человек, которого пригласили Гостем ну, Люди из правительства да, Или там власти Он оказывается виноватый Его поливают, его ну, что-то швыряют Оскорбляют а, ну, Вы сами с собой разберитесь Вы хотели его приглашать там, кто его куда посадил Разберитесь сами До до или после Взять гости из-за стола выгнать там И чуть ли не пинками его Ну, это по-грузински Грузины ответят а Президент Грузии Взять и Из пустого обвинения Россию она не предполагала, даже суток не прошло. Она с такой обольстительной улыбкой зазывала обратно российских туристов. Еще раз <связано> показала, что восток дело тонкое на всех как бы надеется и слушать все слова вот кстати по нашей поездке в грузию я хочу сказать что да все как бы гладко произошло Мы в прекрасном настроении возвращались в москву заказали такси и вот э, из центра мы на улице леонид жили у нас Повез в аэропорт таксист, он сам с Донбасса. Ну, видимо, он там, как он сказал, он уехал сразу, как только там началось вот эта гражданская война. Он покинул и с украинским паспортом, значит, приехал в Грузию. И он на наши восторги сказал нет ребята вы я тут пожил уже большое количество времени и скажу что э -э, улыбки грузин ничего не стоят э -э, и если ты приехал ну ты попал к ним гостем и... или туристам да это это одно э -э, тебе будут улыбаться а пока у тебя там есть деньги платить там за, за услуги за все прочее значит улыбаться где будет радушие но если ты приехал туда жить и у тебя нет ни никаких особых капиталов да тебе тебе нужна работа тебе надо жилье тебе надо обустраивать как-то свою жизнь если ты с семьей, даже если один тебе никто не будет помогать ты У грузин очень сильный национализм и если ты не грузин ты всегда будешь здесь человеком другого сорта когда ты не получишь хорошей работы то есть вот если Двух рядом поставить с одинаковыми качествами людей да, Или даже если у не грузина будут качество несколько лучше Все равно выберут грузин Но мы как-то этим словам не придали значения Хотя были еще кое-какие вещи Как я потом и сейчас вот вспоминаю это все. Прокручиваю ситуацию Было, да, к чему Ну, в принципе, нам-то что Мы же жить с ними не собирались Так что мы с хорошим настроением Домой вернулись Всем рассказали Самые лучшие отзывы О грузинах, об их гостеприимстве О прекрасной стране Прекрасной природе интересные истории, все вот э, самые лучшие впечатления у нас были, вот до да, вчерашнего дня. Э, и я просто посмотрел, да, вот там чуть ли не прямой эфир, да, в интернете кое где в прямом эфире можно было видеть эти, как разгораются там, но ну, просто моментально вспыхивают драки. Вот это избиение, нападение на журналиста, то, тоже ну, совершенно ди, дикий случай, я считаю. Вот, и мы теперь думаем, что с нашим билетом делать. В середине августа мы собирались поехать. Уже, видимо, он пропадет, к сожалению. Ну... Но что как, как нам отдохнуть как провести отпуск решим что нибудь но очень жаль, жаль что так получилось с грузией и грузинами а, да насквозился нелицеприятно не да и самому обидно даже вот так вот думал одно оказалось по-другому ну раз уж у меня такой пост критичный в отношении грузии я уже до конца раскрою вот с самого начала был еще один неприятный момент именно в Грузии, с бронированием жилья. Мы забронировали жилье в Кабулете, и через какое-то время мы написали, ну, как обычно это делаем, бронируем обычно через букинг, и на букинге можно оставлять сообщение для значит, хозяина жилья, или даже там номер там позвонить можно но как позвонить не удалось мы написали вроде бы даже что-то нам ответили но через какое-то время нам приходит еще сообщение и это уже летом было мы это бронируем очень заранее чтобы ну во первых и цена подешевле и что чтобы знать точно мы как бы любим Планировать свою жизнь Заранее А летом ну, Естественно цены сильно подрастают и, и вот уже начался Высокий сезон И я обнаруживаю Сообщение что А мы вас не ждем Значит к нам приедут Какие то Родственники что ли И та квартира будет снята Вот темнатия те Расстроился, конечно, сильно Написал этому деятелю Все, что думаю Уже тогда я как бы... О грузинском гостеприимстве Сгоряча стал писать видимо это за дело ну, он все-таки мне написал вот что приезжайте я что-то для вас найду мы подумали подумали и решили что такой вариант нас не устраивает, но и правильно сделали. Вот как показали события в этом году в Кисловодске, не надо на такие варианты как-то вестись. Мы сняли эту бронь, забронировали. С большим трудом нашли мы, конечно, уже. Совсем не такой вариант, но более-менее нас устраивал и как бы он там недалеко от центра было. В общем-то мы приехали и по большому счету все хорошо. Достаточно просторное было это жилье, второй этаж дома, вполне себе. Раду радушная хозяйка, она русская, муж грузин, все прекрасно. А, так, сейчас я доехал и расскажу. Уже надо закончить. Извините, что медленно говорю Тут дорога сложно ориентироваться в этом году ситуация такая же повторилась мы решили в батуми поехать там у нас ну сняли большую квартиру достаточно много вот в новостройках батуми это к югу от главного пляжа от фонтанов от от аквапарка туда на на юг вдоль дороги очень много квартир предлагают. Но мы не знали, насколько хорош там пляж. Наверное, далековато. Ну, в общем, они за достаточно доступные деньги. И мы сняли прям большую квартиру, метров 90. Меня, правда, удивило, что на карте, когда нажимаешь показать на карте, она прям посередине вот этого вот этого шоссе, который широко идет через весь Батуми. Место не, не на какой-то домик, а именно прям в шоссе вот и уткнулось. И потом через пару дней еще раз посмотрел, смотрю, этого как бы уже ну, я забронировал, забронировал, и мне при пришел ваучер. А через пару дней я смотрю уже нету этого этих апартаментов. Ну, в принципе, логично, раз мы их сняли на на это время одна же квартира, там не отель. А, вот, ну и некоторое время я не не мог, я написал им что мы у вас забронировали, чтобы вы подтвердили, что они видят бронирование. Никто не отвечает. Я забеспокоился. И через какое-то время, довольно длительное, там, месяца через два уже весной написал, вы ждете нас? И тут приходит ответ. Нет, мы типа не ждем, это с... бронь сняли. Я ошарашен таким поворотом дел. Через Viber мне удалось до них дозвониться. Какая-то женщина взяла трубку и говорит: "А мы сняли, сняли этот с Букинга". Я... Говорю, что значит сняли? Я у вас забронировал. Так, друзья, прошло еще несколько дней, и ситуация немножко изменилась, стабилизировалась, я решил дописать этот ролик, тем более последний там кусок не, не сохранился. А мы все-таки решили не, не отказываться от поездки в Грузию окончательно. Мы сейчас ждем что там с билетами окончательно решится, видимо, до 8 июля. Мы взяли паузу и наблюдаем, наблюдаем, что там творится в политике, что на Майдане в Тбилиси происходит. Ну, это совершенно конкретный Майдан. Он по прописанному сценарию идет. «Дорогие грузины, не ведитесь на этот тухляк». Просто посмотрите через Черное море, вот, что произошло на Украине и чем это сейчас, вот какие результаты они имеют. Ну не надо ставить глупую такую идею себе переломить Россию через колено. Ну, Украинцы почему-то подумали, что у них это получится с помощью там разных дядюшек из-за океана. Не получится, ребята. И у Грузии тем более не получится. Вот скорее у Грузии получится. И хорошо грузины начали вот выстраивать отношения. Не поведитесь на этот тухляк. Я говорю, если вы выстроите отношения, может быть, и вы когда-нибудь с абхазами в одном государстве будете жить. Просто надо другими методами. Надо, надо полюбить Россию, Абхазов. И надо показать, что им с вами хорошо будет. Что тут ни, ни один язык не будет второсортным. Ну, если есть какие-то национальности, которые на вашей территории Живут. Сколько бы их не было, они будут ну, практически равны в языке с грузинами. Вот, да, дайте им такую возможность, найдите способы. Не надо эти позорные... Так режет глаз вот, музей оккупации на улицах Тбилиси, где не, не идешь, везде эти указатели... Ребята, изучите свою историю хорошо. Ну, какой оккупации? Вот э просто сравните, что такое была Грузия перед тем, как а она под крылу Россию встала. Да? Э -э сколько она получила во время советской власти. Многие завидовали грузину в Советском Союзе. Слишком уж хорошо, они жили даже, я не знаю, заслуженно. Но да, сравнить с русской средней полосой прям таки ад и рай. А сейчас, может, многие и... Грустят о Советском Союзе. вот два года назад говорил с некоторыми, прям были бы не против вернуться в те годы. Так, ну что, я не буду отвлекаться насчет самолетов. Да, с, э, грузинские авиалинии вроде бы предложили через Ереван с пересадкой в Ереване, потому что на сегодня... Говорят о при, прямых рейсах из России в Грузию. Об, об, об отмене. А вот рейсы с пересадками вроде бы еще не запрещены. Ну, если будет так, как они говорят, что очень короткая пересадка в Ереване, то мы наверное все-таки полетим. Потому что да, тупо из-за денег. Потому что ну, у нас сейчас не, не так все шоколадно, чтобы финансами а, плюнуть и выбросить эти билеты. Ну и надеемся, что к тому времени как бы страсти улягутся, и нам ничто не помешает отдохнуть там спокойно. Еще мы написали запрос, что может быть из Еревана, чтобы мы летели не в Добилиси, а прямо в Батуми. Потому что первоначальный план у нас был Москва-Тбилиси. И на, в Добилиси на этот скоростной поезд пересесть, который через 5 часов в Батуми будет. Но если вот такая будет пересадка Москва-Ереван-Батуми, это вообще будет прекрасно. Ну, как повезет. Может быть, даже удастся договориться, чтобы пару дней в Ереване вместо короткой пересадки оверстей такой устроить. Ну, опять же, это надо подождать 8 числа. В общем, не знаю. Какой-то, наверное, риск есть. Никому не предлагаю за собой делать так, как мы. Если у кого-то денег много, и они могут купить билеты в другую какую-то страну, наверное, бы я тоже купил да в ту же Турцию, там, наверное. Болгарию сейчас недорогие путевки. Есть варианты, кстати, кто задумывается о том, чтобы у нас отдохнуть прекрасный вариант это Северный Кавказ вот то что мы были в Кисловодске у нас ну просто я рассказывал у меня есть ролики можете посмотреть это супер это не хуже Грузии но единственное что нету моря с этим можно ну, либо обойтись без моря, ходить там в термальных источниках, плавать, либо совместить, сделать комбинированный из Кисловодска, там, переехать в Адлер куда-нибудь. Ну, это кто на своей машине можно организовать, ну, в принципе, можно, наверное, и на самолете перелететь. А так по качеству сервиса кое в чем даже и лучше Грузии будет. По качеству минеральных вод на ну, Боржоми как бы отдыхает. Просто а, в Кавказских минеральных водах а, такое разнообразие. Там десятки, а может быть и сотни разных по составу. Заметьте, это важно. То есть в Боржоме ну есть еще конечно другие минеральные воды, но их несоизмеримо меньше. По, по составу они все похожи. На Беглаве вот такие воды. Кстати, в Москве очень дорого вот на Беглаве стала продаваться грузинская вода. Что-то 170 рублей. Там в Грузии Чуть ли не пол лари литровая бутылка, это 10 рублей. Ну, смотрите сами. И по, по ценам, как бы на рынках тоже на Северном Кавказе, все что угодно, свежайшее, очень вкусно и, и дешево. Не намного дороже, чем на том же рынке в Белисе. Так что варианты есть. Но я не буду говорить про Крым, Сочи, Анапа. Это все тоже уже можно на море отдохнуть. И отдохнуть неплохо. Мы и в Сочи были, и в Крыму. В Анапе не были последнее как бы время. Но говорят, и там очень-очень достойно можно отдохнуть. Так что делайте выбор. И туристы, и к вам, дорогие геноцвали грузины, обращаюсь. Мы вас любим, но не пугайте нас и не пугайтесь сами. Мы действительно родственные души. Может быть, мы не похожи внешне друг на друга, но мы так долго в одном доме жили, что... У нас есть, есть что терять, и давайте сохраним все хорошее, что у нас было. Все, ребят, пока.